Как забрать бонусы лояльности в Краудван? Заходите к себе на главную страничку, идете вниз, видите «Loyality Point», нажимаете. Переходите вниз, видите кнопку, нажимаете. Здесь будет информация о компании, ждем таймер. Нажимаем на синюю кнопку, получаем зеленые сообщения. Все вы получили на сегодняшний день свои бонусы лояльности. Так нужно делать каждый день. И они у вас будут здесь накапливаться. И если вы сделали активацию в Микстер, то вы можете нажать Climb и получить еще 1000 баллов лояльности. А если вы загрузите документы для верификации, то компания вам даст еще 10 баллов лояльности. Нажимайте После того, когда вы пройдете верификацию, клайм, и вы еще получите 10 баллов лояльности. На этом все, друзья. Не забывайте каждый день заходить к себе в кабинет и забирать свои баллы лояльности.